Вот объясните мне, пожалуйста, эту несправедливость. Вот почему? Если мужчина попадает в женскую баню, женщины начинают верещать и плескаться в него кипятком. А вот когда э, женщина попадает в мужскую, они очень доброжелательны, мужчины, и гостеприимны. Ну вот серьезно, это еще раз доказывает доброту мужского сердца.